Основную массу поглотила идеологема Пренебрежения родословного древа Неинтересными стали имена про прабабок и прадеда Память о предках истлела, сгорела В лету канули князья, монархи Куда подевались патриархи? Документы составлялись теми, кто на подарки были падкими Пятая графа обезображена взятками, чтобы проверить устойчивость убеждений. Придуманы свидетельства о рождении, на этой теме подорвали куш. Красная Звезда занималась ассимиляцией душ. Мы не скроемся от приговора, вынесенного пророками. За оградами высокими свой свояка узнал издалека. Отец наблюдал за детьми из облака. После погромов и разрушения храмов постановили раввины. Главное, кто мама. Однако полукровок не минула драма на помосте Холокоста с вечными жидами. Их прародителей раздается голос дерзкий Сам спаси себя, сними с себя с креста. Неужели над тобою попусту красуется вывеска, на которой написано по-римски да по-еврейски, О том, что ты, царь иудейский? Их прародителей раздается голос дерзкий Сам спаси себя, сними себя с креста. Неужели над тобою попусту красуется вывеска? На на которой написано по римски и по-еврейски о том, что ты царь иудейский. Конец сентября, и в Бабьем Яру опять соберется немало народа. Здесь они вспомнят ту боль и ту жару, скорбит все здесь. И даже природа, земля напоена кровью густой. И воздух какой-то кричащий, пустой Йом-Кипр, судный день небесный А приговор почему был земной? Прости меня, мой соплеменник За то, что я стою здесь здоровый, живой За то, что я не твой современник За то, что я не был убитым тогда с тобой